Приветствую всех. Здравствуйте. Я Хайдаев Али абдул брат осужденного Хайдаева Хумейда, город Иркутск, ИК-15, колония Ангарская. Начнем с 2019 -го года. В 2019 год, э, году, 31 -го декабря, все родственники, все там дома, села, друзей, все знали, что срок заканчивается у Хумейда. Все ждали, готовились дома, там, ну, уборки, ремонты, там, короче, готовились к его освобождению. Потом я выехал, где-то э, в декабре ну, где-то в середине, чтобы его встретить здесь и вместе поехать. тех событий, что его не выпустили, в апреле начался в этом колонии якобы протест. Этот протест сделали якобы осужденные. Эти осужденных, тех, которые они обвиняют, остались кому-то там пять дней, кому-то месяц, кому-то там два месяца, кому-то полгода. Те люди, которые вообще жизни им не надо, да? Вот таких людей они обвиняют сейчас о дезорганизации в этом бунте. И естественно, моего брата в этом колонии единственный там Северный Кавказа чеченец, самый для них подходящий личность там, с ярким, да, скажем, там, о, у него там статья тяжелая и тогда Хотя эти статья тоже сфабрикованы, про них тоже писали и аюптить ее там в начале 2006 году и года. И вот эта там, журналистка Политковская, по-моему, она тоже ЕСПЧ собирала документы подать, но, к сожалению, она не успела. На самом деле, то время, когда бунт был, он находился в а, ШИЗО. А, ШИЗО находится, получается, штрафной изолятор. За какие-то там воротник там не поправили, там пуговицы не застегнули. Любая причина, туда можно попасть. Человек находится в ШИЗО, там обычный ключ, электронный ключ. И бывают такие видеонаблюдения у всех там штаба. Если какая-то угроза, они могут по компьютеру только отключить электронный ключ. А этот электронный ключ был открыт в тех камерах, которые им надо было, чтобы они вышли оттуда. Да? Пришли с лагеря ребята, взяли с или откуда у них там ключи, всех выпустили, как все, он тоже вышел в бараки, ждал. И утром он говорит, что утром приезжает спецназ, вот это там генерал а, Сагалакова, и все понесло. Якобы кто-то кинул камень, говорит. но я не верю этому. Это причина для того, чтобы Москва дала добро, чтобы жестко подавлять а, вот этот протест. Сначала ну, не было известно, где он находится. Потом мне позвонили, что сказали, он ну, живых нету. И меня все, короче, унесло. Начал, короче, там звонить всем а, от переживаний от того что там услышал что его там нету там и так далее уже автоматически в голове у меня столько мыслей пробежало что я скажу матери что я скажу там отцу я в этой жизни самого дорогого человека моему брату а, не мог за него как-то да, там помочь там постоять короче оберегать от этого их беспредела, их там вот вандализма. Да? Там с ног до головы полностью избитый, синий, какой-то фиолетовый, там человек привилегивает, не может нормально разговаривать. Там пальцы сломанные, руки, ноги, короче. Там пятка сломаны, ребра сломаны. И еще на лице, говорит, там вот это там, ну, кожу содрали, говорит. говорит. Вот этот сам адвокат Галаю со слезами рассказывал то, что видел. За его опыт работы и за своего там жизни первый раз видел в таком состоянии человека, говорит. Это просто сказать живым человеком. Как бы с трудом я сказал, говорит, из-за того, что ты, да, там, переживал, знал, говорит, а так этот человек, короче, ни живой, ни мертвый, короче, весь синий, там, челюсть сломанный он не может им здороваться, там, по, пальцы сломаны, пальцы не гипсованы, ничего, они там такие кривые, короче, и ногу, короче, тоже никак, там, уже начал вот конкретно, как только вот это адвокатское, там, это, мне кажется, там, они более-менее его не стали, там, дальше так сильно разрабатывать. И по чуть-чуть, по чуть-чуть он сам там вытягивал палец. Там 18 августа я приехал и сразу мне дали свидание под предлогом, что я буду давать показания. Я согласился, я сейчас пойду свидание и дам вам показания. Адвокат и следователь настаивал, чтобы я показания давал. Потом в СИЗО-1 поехал, час дали свидание. И то время там просто живой скелет, худой, все, короче, глаза, там, не, до сих пор не пришли у него, там, походу, после этого, и палец там до сих пор не гипсованный, там, в таком же виде, как согнутым, там, э, сломанном виде, телефон не может нормально держать, у него там руки затекаются, там, вижу, видно, что у него там руки сами опускаются, меняются руки там, ну, так, нет, нет, разговор. Слово адвокат, просто слово адвокат, сразу телефон отключается, у него там над душой стоит сотрудник, он что-то ему говорит. там Мне там открывают дверь, говорю, не надо там по следственным действиям там, рассказывать, там тайна какая-то. Я, короче, говорю, какая тайна, короче. Он имеет право по закону а, общаться со мной именно по адвокату, по делу, короче. Нет, нельзя туда-сюда, потом брат там, короче, рукой там махает, но я телефон убрал. И после этого свидания не дали. Если не будешь показаний давать, мы не будем, ну, свидания там ограничили. Они могут какие-то там слова перевернуть, потом говорить, что вот твой брат тебя там дал показания, и это то, все, короче. Того, чего я не сказал, могут до него донести по-другому, и как бы он будет переживать. Лучше я, короче, не пойду к но отказался от этих показаний. До декабря, до да, 2020 -го года, до декабря он находился в СИЗО-1, и каждый день он находился в разработке, камере его. И остальных, да, там получили то, что от него надо там, показания и так далее, переводили. А его не переводили, а его всегда держали в самые такие ярких разработочных камерах, чтобы специально под наблюдением, чтобы не было, да, никакие там направо, налево, они знают, что... Правду, который там может сказать, то, что в отношении себя хотя бы, да, этот человек как бы придет, адвокат скажет. Начальник колонии 15 Верешак. Начальник ПК 15. Он. Его два сына были в СИЗО один работал, а сейчас второй, один сын перевели в СИЗО 6. Получается, у них вот эти родственные узы, везде, управление, Гувсине, они все как бы давно эти, да, ни один день, не один лет. Они годами а, занимались этим коррупцией, пытками, избиением, убивали людей, за ними там много крови. Они уже как бы знают, если кто-то что-то там скажет, вся их цепочка рухнет. Поэтому они друг другу поддерживают. Любую жалобу, любую, которую вы отправляете, они дальше его не пускают. Задача вот этой коррупции есть, которая в Иркутской области есть. Продажа, там лес, животные, там В зоне они сами сотрудники продавали наркоту. Там, там миллиардами деньги они ворвали у государства, лес. Там... У зеков там вымогали деньги, кто-то хочет там удо уйти или там какой там более-менее, чтобы его не трогали, там родственники давали там, краску привозили в зону там какие-то стройматериалы, но эти деньги они себе в карман кладут и зеки сами за себя как бы и кормят и то, что им необходимо, они сами как бы покупают за свой счет. Что помогает, ну, скорее всего, вера Всевышнего, все время прошу у него там, терпения, дать там, помощи, разума, чтобы я как-то мог помочь брату. Вот. И то, что на его месте, если я оказался бы, он 101% больше сделал бы, чем я. Вот сейчас, в данный момент, это тысячи процентов, я уверен. Он просто днем и ночью не спал бы. Он у двери стоял бы возле этого тюрьмы. Ходил бы, бегал бы, все, что угодно, чтобы как-то хоть чем-то помочь. Но я сто процентов уверен, то, что я сделал, он тысячи процентов больше сделал бы для меня. Но, к сожалению, да я не могу как бы, сделать больше чего-то, чего сейчас сделаю. Вот. Oh.